Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 7 мая 2022 года. Сегодня мы с вами разберем рынок, традиционно посмотрим на основную криптовалюту, посмотрим на индексные показатели И сегодня не будем смотреть альткоины, поскольку в преддверии выходных дней в этом нет никакого смысла Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, оставьте лайки, оставляйте комментарии Обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии А также на главной страничке YouTube канала с правой стороны, есть ссылочка на страничку TradingView Здесь выходят видео-обзоры по биткоину и по отдельным альткоинам рекомендую также обязательно подписаться ну а мы с вами давайте начнем Перейдем в раздел индексы на сайте онлайн, посмотрим на страх и жадность. Индикатор нам показывает отметочку 23, рынок находится в зоне экстремального страха. Обратите внимание на тепловую карту, в целом мы находимся в красной зоне, однако есть некая разнонаправленность, в том числе и по стейблкоинам. Индикаторы по основной криптовалюте показывают активную зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние 24 часа. Итак, у нас ликвидировано 34 тысячи трейдеров, почти 35, на общую сумму 73 миллиона долларов. В целом, конечно же, несут потери бычьей позиции, но есть некая разнонаправленность одиночная на бирже Bybit. Давайте посмотрим, что у нас в соотношении длинных и коротких позиций также за последние сутки. У нас сейчас доминируют шортовые позиции, но незначительно 50,49%. И я бы хотел посмотреть также традиционно на индекс сезона. Он у нас показывает отметочку 29. И давайте сразу же к доминации. Традиционно посмотрим, что происходит с этим индикатором. У нас доминация находится на отметке 41,77. Как и предполагали, доминация будет снижаться. Сейчас удерживает нас поддержка. Глобального FIBA 41,56%, на ней консолидируемся и еще не завершили движение волной моментума вниз, поэтому есть риск, что провалимся, либо будем консолидироваться на уровне FIBA. Но, как я и сказал, снижение доминации не будет играть никакой роли по альткоинам, они по-прежнему будут находиться в красной зоне, поскольку активный money flow также находится в красной зоне. Давайте сразу перейдем к индексу доллара, посмотрим, что здесь. Собственно говоря, ничего не изменилось. Мы по-прежнему на отметке 103 примерно, плюс-минус, и находимся в боковом движении. Активный зеленый денежный поток. Есть некое снижение у нас сейчас по волне моментума, намек на снижение. Но опять-таки, если мы будем находиться в зеленом Money Flow... Скажем так, резких движений вниз не будет. Максимум, либо потрогаем сетку рыба на VMC Cypher A, либо уйдем к поддержке 50-дневной экспоненциальной скользящей, Она сейчас находится на уровне 100, но думаю, что вряд ли. В зону 100 пока намека нет. Пока зеленый денежный поток. Так резко падать не будем. Давайте посмотрим, что у нас происходит с основной криптовалютой. И отсюда у нас будет понимание, что происходит с рынком. Криптовалюта чуть-чуть отскакивает. Я имею в виду основная биткоин консолидируемся в зоне поддержки, вот 36500, провалили ее 35-36, вот здесь где-то находимся. Обратите внимание, как четко отработала пунктирная нисходящая паутина, оранжевая. Мы уперлись в нее вчерашним днем, 6 мая, прямо четко в 35 тысяч, отскочили и сейчас находимся в неком боковом движении. Это связано с тем, что у нас 6 часов разворачиваются, намекают на то, что будет контртрендовая отскок, Смотрите, зеленая точка, волна моментума, якоря нет, но есть две триггерные волны, причем они понижаются, грубо говоря. Была одна волна на белой зоне, не провалились за нее, мне не очень нравятся такие стратегии. Потом якорь, вернее, типа якорь, потом триггер, потом снова опять типа якорь. Ну, как бы не очень красиво, но RSI Astahastic находится в зоне перепроданности, классический RSI находится в нейтральной зоне, поэтому свеча Хайкенеши нам рисует Единичку, причем единичку рисует, обратите внимание, на какой свечке. То есть не на зеленый. Зеленым подсветил нам индикатор, значит, секвентал, но при этом при всем активного разворота пока нет. Намек на то, что отскок может быть, есть. То есть vmc Cypher B нарисовал зеленую точку, и поэтому на 6 часах можем отскочить. Давайте 2 часа сейчас глянем. 2 часа в боковом движении, и пока то, что 6 часов показывает, не факт, что произойдет, потому что 2 часа могут эту историю сломать. Рынок находится в неопределенности. По-прежнему в красной зоне у нас находится весь фондовый рынок, да, все индексные показатели, S&P 500, NASDAQ Composite и Промышленный Dow Jones, все закрылись у нас в красной зоне. Соответственно, и вся Европа, обратите внимание, все европейские индексы, и английские, и немецкие, и французские, все и, ну и российские, соответственно, все закрылись в красной зоне. Это связано в том числе и со статистикой по безработице США. Это связано и с тем, что будет ужесточение накачивания ликвидности фондового рынка со стороны ФРС. Они будут снимать оттуда ликвидность и достаточно серьезно. да. И плюс в июне у нас, я думаю, что будет еще одно повышение ставки как минимум. На, на 0,50 процентов, да, то есть поднимемся до полутора процентов от сегодняшней от сегодняшнего показателя. То есть, в целом, у нас пока ничего позитивного на рынке нет, чтобы альтернативный финансовый рынок как, как минимум мог толкнуться. В любом случае, на сегодняшний день, как я уже говорил, биткоин используется как дополнение к своему портфелю, как определенная диверсификация, нежели как отдельный актив. Не совсем с этим согласен с точки зрения подхода к инвестированию. Биткоин все-таки, на мой взгляд, в большей степени это отдельный актив, альтернативный рынок. И э, в целом, если бы сегодня не было бы вот этой истории, что крупный, э, крупные киты э, фондового рынка, в том числе BlackRock, которые без сомнения круто, что пришли на э, криптовалютный рынок, но они как правило используют его как дополнение, нежели как, как какую-то самостоятельную инвестицию. Это связано видимо и с э, в подходом к инвестированию, с осторожностью и только лишь недавно пришли эти крупные институционалы, у них в управлении десятки триллионов долларов и поэтому Вряд ли они будут на сегодняшний день крупно инвестировать в криптовалютный рынок, который гораздо меньше весь целиком, чем те активы, которые находятся в их управлении. Давайте еще раз на биткоин с точки зрения недельного таймфрейма еще раз глянем и посмотрим на некоторый иной набор индикатора. Я хочу посмотреть на Боллинджер что сейчас происходит. По Боллинжеру мы находимся у нижней границы. Обратите внимание, ну, скажем так, с точки зрения мультипликатора Майера, то мы находимся, да, в зоне перепроданности. Мы находимся также и по Боллинжеру в зоне перепроданности. Нам главное сейчас удержать вот эту вот зону. Обратите внимание, ФИБО, уровень ФИБО, который я рисую, и в принципе любой уровень, это не уровень. Даже если мы точно в него воткнулись свечой и ее тенью, это не уровень, это зона ценового уровня, поэтому плюс-минус в этой зоне мы в любом случае будем консолидироваться. Но мы сейчас консолидируемся, как я уже сказал, на пунктирной рыжей нисходящей паутины и двигаемся к нижней границе Боллинджера. То есть, в целом, как только закончится вот этот вот ужас и страх глобальный на рынке, я думаю, что мы будем отскакивать. Ну и также фундаментал, как я и сказал, на среднесрочных позициях. Обратите внимание, мы уже достаточно в большой перепроданности с точки зрения активных адресов и, в принципе, индикатора вот активных адресов. и сантимента, мы находимся в зоне перепроданности. Поэтому толкаться вверх мы в любом случае даже поконсолидировавшись в этой зоне, в любом случае будем. Это нужно учитывать. Вот в целом, на мой взгляд, сейчас очень хорошая распродажа что-то похожее на а типа черной пятницы, но еще не до конца. Я думаю, что мы можем теоретически уйти вниз, поскольку не закончили, как я уже давно говорю, на недельном таймфрейме отрисовывать волну моментума на красном денежном потоке VMC Cypher -B. Обратите внимание, RSI стохастик двигается вниз, классически находится в нейтральной зоне, но мы по-прежнему не завершили отрисовку волны и когда мы ее отрисуем, тогда у нас будет что-то вырисовываться может быть вот такое, может быть это отрисовывается в триггер в большей степени вероятности, а это будем считать за якорь тогда мы будем двигаться вверх, но нам нужно дождаться пока отрисуется как минимум RSI и э, классический RSI, стохастика имеется в виду классический RSI тоже начнет отрисовывать нам э, зеленую, зеленую черту на своей кривой вот, на мой взгляд, так выглядит сегодня рынок. Это короткий обзор в преддверии выходных. Всех с наступающим праздником, большим праздником 9 мая. Безусловно, большинство людей, которые смотрят этот канал, я уверен, что они так или иначе относятся к этому празднику позитивно. Надеюсь, что этот праздник пройдет у вас хорошо. И в целом праздничные выходные принесут вам много приятных моментов, даже с учетом того, что рынок у нас находится в красной зоне. Но поскольку 9 мая символизируется с знаменем победы, красного цвета, думаю, что этот красный цвет для многих ходлеров будет очень хорошей, скажем так, распродажей, как я уже сказал, и добором позиций. Ну а для трейдеров, которые вдруг при каких-то обстоятельствах оказались сегодня против рынка, не переживайте, главное держать, если вы на фьючах ликвидацию, Подальше от возможных э, каких-то эксцессов, да, связанных с ликвидацией позиций, я имею в виду. Ну а для тех, кто сегодня торгует на споте, я думаю, что никаких проблем нет. Докупаться очень вкусные цены уже сейчас на 35. И даже если будем проваливаться ниже, докупаться еще. Работайте по стратегии, никого не слушайте. Самое главное, что э, я думаю, что биткоин и главная криптовалюта принесет впереди очень многим людям, которые правильно будут подходить к этому рынку. Очень много позитивных моментов с точки зрения обеспечения будущей, скажем так, финансовой стабильности. И в целом, я думаю, что этот рынок, на мой взгляд, только лишь зарождается. Поэтому всем успехов, хороших выходных, еще раз хороших праздников в кругу семьи, в кругу друзей. Ну, это был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.